Молодежь будет проходить, она увидит фотографии, она увидит какой-то заголовок, что-то зацепит, что-то нет, над, над чем-то они хихикнут, что-то заставить задуматься. И выставка в этом плане сыграет свою роль. Станислав Трифанов, Елена Краева, телекомпания Отенцова.